Всем привет, у нас снова раздача на крю от Cetus Пост у меня в телеграм канале Ссылка на него будет в описании под видео Здесь помимо Обычных заданий вступить В твиттер, дискорд Нужно пройти еще Квиз При желании все задания не обязательно Чем больше вы выполняете Тем выше у вас уровень Соответственно и награда По твиттеру Помимо подписки есть еще лайк, ретвит и комментарий под постом. Все кнопки прожимать не нужно. Нажали первую, открылся один и тот же пост. Поставили лайк, ретвитнули, добавили комментарий под постом. Вернулись на сайт. Кнопка Climb. Проверка. Монета на балансе. Вот квиз. Я ответил на два вопроса правильно, два запорол. Следующий шанс ответить на них повторно появится завтра, на следующий день. Как узнаю еще ответы, а их я узнаю методом тыка, добавлю сюда. Изменю посты, будут еще дополнительные вопросы-ответы. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.